Привет, друзья! Вы посмотрели урок по созданию мотива, создали его, сохранили и закрыли программу. А открыв ее снова, не можете разобраться, как использовать ранее созданный мотив. На самом деле все очень просто, и мы сейчас на примере рассмотрим вариант открытия сохраненного мотива. У меня имеется два созданных пользовательских мотива, сохраненных в отдельной папке. Мне нужно применить их к заполненным объектам и контурным. Выделяем объект и кликаем правой клавишей. В открывшемся меню выбираем «Использовать редактор». Переходим во вкладку «Мотивы». Как вы помните из предыдущего урока, схемы – это пользовательские мотивы для объектов строчка. Мотивы – это мотивы для заполненных объектов. Каждый из разделов имеет 5 свободных ячеек для размещения пользовательских мотивов. Выберите первую ячейку раздела схемы и скопируйте ее имя. Кликните по иконке «Открыть». В открывшемся окне найдите папку, в которой хранятся ваши пользовательские мотивы. Выберите нужный мотив и подтвердите его выбор, нажав галочку. В графе «Имя» измените имя мотива, вставив скопированное. У вас должно получиться точно так же, как у меня – «User Defiant 1». Теперь то же самое проделайте для раздела «Мотивы». Выделите вторую ячейку и скопируйте ее имя. Назначьте ей значение пользовательского мотива, так же, как мы это делали только что. Не забудьте переименовать мотив. Установив все значения, нажмите ОК. Теперь можно назначать объектам нужные параметры. Всем хорошего дня!